О моей и о доске разлучницы бессонной, точь все тоже, что пишу я, Ах, как мы часто слышим разговоры, что без разлуки счастья не сберечь, не будь разлук, так не было бы встреч.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 Плечу плечо и ни доски, ни стужи А если подсоимся, ну что ж Разлука все равно намного хуже Конечно, это мудро может статься И все-таки не знаю почему Мне хочется напиться. Сказать тебе, давай не разлучаться. Вы меня. И пишешь о любви своей бездонной, И о тоске разлучницы бессонной, точь дочь то же, что пишу я. Конечно, это утро может статься, И все Наперекор всему, Сказать тебе, давай не разлучаться.